приветствую вас дорогие подписчики кто просто зрители подписываемся ставим лайки у нас сегодня ветрено и мы приветствуем вас на очередном завершенном проекте нашей компании проект раздолье пойдемте внутрь посмотрим что успели сделать Этапом сдачи этого дома у нас является предчистовая отделка. То есть нами выполнена электрическая разводка, выводы канализации, воды, выводы под батареи, выполнили штукатурку, теплые полы и стяжку пола. Особенностью этого проекта является наличие окна, в зоне кухни, будет стоять столешница и открываться вид во двор. Проект раздолья, разработанный нашими архитекторами, предусматривает террасу и на террасу приглашает нас вот этот витраж. <музыка> Уже после строительства дома было принято решение застеклить террасу. Террасу мы застеклили энергосберегающим стеклопакетом с отражением Solar уже, о нем в курс. Оно не нагревается и здесь будет не сильно жарко. Как известно, на юге растет много овощей и фруктов. Также здесь занимаются виноделием. Где же все это хранить? Архитекторы нашей компании продумали этот вопрос и под этой террасы у нас есть подвальное помещение. Первый этаж дома состоит из просторной кухни-гостиной, прихожей, санузла, котельной, а также одной спальни. Второй этаж мансардный. В нем три спальни и санузел. Мансарда у нас достаточно высокая, вот я подхожу к стене и в принципе пока еще не задеваю за потолок. Здесь будет расположена кровать, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что весь дом у нас поштукатурен гипсовым составом. Гипсовая штукатурка это эстетично, быстро, практично, у нее хорошая адгезия. По следующим слоям в виде шпаклевки. И если выбрать толстые обои, то в принципе можно немножко почистить и уже клеить обои. Но а, в влажных помещениях должна быть штукатурка на цементной основе. Поэтому во всех наших проектах применяются два вида штукатурки на цементной основе и на гипсовой. Этот дом построен нами из керамзита бетонного блока шириной 25 сантиметров, имеющего наружную камеру, внутреннюю камеру и промежуточную. Дом будет теплый. Далее мы выполнили утепление здания каменной ватой, базальтовой ватой. И произвели отделку фасада лицевым керамическим кирпичом. При строительстве наша компания использует только качественные материалы. Кирпич керамический, липецкий. Декоративный камень на цементной основе, не гипсовый. В качестве кровельного покрытия нами был выбран материал металлочерепицы. А если вам понравилась реализация проекта «Раздолье» от компании «Дома на юге», обращайтесь к нам, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Смотрите обзоры с наших стройплощадок в коротких видеошотс на нашем канале. Подробные видеообзоры вы найдете в плейлистах канала Дома на юге. Строительство. Наша работа.